Здравствуйте! Мы начинаем решение задачи сегодня по динамике. Первая задача по динамике из вот этого сборника заданий по теоретической механике Яблонского с авторами. Издания все идентичные последние годы. Вот эта задача из раздела «Динамика материальной точки». Задача на решение уравнения движения – с помощью методов дифференциального анализа. То есть мы будем решать дифференциальное уравнения. Задание D1. Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки, находящейся под действием постоянных сил. Вот у нас пример выполнения задания. В железнодорожных выемках для защиты кюветов от попадания в них, значит, Камней устраивается полка DC. Вот у нас откос, вот кювет, вот эта полка DC. Вот камни падают, и нам нужно рассчитать, значит, ширину полки и скорость, с которой камень упадет на эту полку. В общем-то. Учитывая движение камня из наивысшей точки откоса, полагаю начальную скорость нулевой падающего камня, определить вот ширину полки и скорость падения на эту полку. Даны все геометрические параметры. Дан... Силы трения нам предлагается пренебречь на вот этом участке АВ. Вот коэффициент трения скольжения на участке АВ считать постоянным. А сила сопротивления воздуха. пренебречь. А, извиняюсь, неравный надус считается коэффициент трения на участке АБ, но он постоянный. Это величина F. Будем считать ее заданной. И нам нужно решить вот эту задачу. То есть определить вот эту длину и скорость, с которой падает камень на эту полку. Как решаются эти задачи? Давайте мы попробуем решить эту задачу. Итак, сегодня мы рассматриваем задание D1 интегрирование дифференциальных уравнений движения с постоянными силами. Когда силы действующие постоянно уравнение движения давайте мы разделим нашу доску на две части и здесь напишем то что нам будет полезно вспомнить уравнение движения как вы знаете еще со школы это у нас второй закон Ньютона. Сумма всех сил равна массе умножить на ускорение в простейшем виде. Чуть посложнее. Сумма всех сил, которые действуют на тело, равна изменению импульса. То есть, P-P0 минус делить на промежуток времени, за который произошло это изменение. Ну, или понимаю о том, что вот это изменение, в общем-то, это производная. Сумма всех сил равна m, а ускорение это что у нас? Вторая производная от времени, mr. Вторая производная, либо сумма всех сил равна просто производная от импульса. Напомню, точка это знак дифференцирования в механике по времени то есть я вот точкой обозначаю вот этот символ дифференцирования взятия производной по времени Итак, точно так же как здесь двумя точками я обозначил просто-напросто что вторую производную от радиус вектора точки то есть если у нас в какой-то системе отчета мы рассматриваем движение какой-то материальной точки. Вот ее радиус-вектор r. Эта точка движется. Соответственно, какие обладают кинематическими характеристиками? Скоростью, допустим, там ускорением. Так вот, оказывается, что вот эти векторы, ну, естественно, связанные между собой определениями кинематических характеристик, связаны с векторами, которые характеризуют действие других тел на эту точку. То есть, вот, например, действует сила тяжести, же какая-то сила трения или сила реакции, сила трения и так далее, и так далее. Я не знаю, сила тяги. Оказывается, что вот эти вектора связаны с этими вот такими таким уравнением. Это, в общем одно и то же уравнение. В разных формах. Напоминаю, это вообще-то второй закон Ньютона. Если нам даны вот эти величины, то есть вектора числа, которые здесь даны, скаляр, в данном случае это масса, то мы можем, конечно же, попытаться решить уравнение, особенно в простых случаях, мы можем попытаться решить вот это уравнение, векторное, векторное уравнение геометрическими способами. Такие способы рассматривались в кинематике, когда мы рассматривали решения с помощью планов скоростей, планов ускорений. Фактически мы решали векторные уравнения геометрическими способами. Здесь нам предлагается рассмотреть решение, ну, Общем, говоря, вот в этой задаче мы будем рассматривать вот такое решение, то есть решение дифференциального уравнения с помощью аналитических методов. Ну, естественно, для этого мы Сразу переходим к чему? От векторного дифференциального уравнения. Мы переходим, проецируем его на оси координат. И, соответственно, будем рассматривать уравнение, что сумма всех сил на оси x Я, естественно, не пишу под сумму, что здесь суммируется по нескольким переменным и, и так далее. Чтобы не загромождать запись. То есть здесь мы будем решать вот такие уравнения. Проецируем это уравнение на оси x, получаем вот это уравнение. Если на ось Y надо будет спроецировать, получаем, соответственно, второе уравнение. Если речь идет о движении в пространстве, то есть трехмерной системе координат, мы получаем вот такое уравнение. МЗ2 штрих. Я беру проекции на оси прямолинейной ортогональной системы, Декартовой системы координат. Если будут использоваться криволинейные системы координат, там, соответственно, применяются соответственные правила. Итак, вот в общем-то наши уравнения, которые мы должны решать путем интегрирования. Напомню, что у нас первая производная по скорости. Давайте я буду в проекции сразу писать. Это будет проекция скорости. Соответственно, вторая производная будет первой производной от скорости. И она, соответственно, и равна чему? Ускорению. Поэтому, вот это уравнение, давайте мы рассмотрим для уравнения проекции на x. Как мы его можем записать? На самом деле, нам гораздо удобнее будет записать его не в таком виде, а вот в таком виде. Сумма проекции всех сил на x. Равна масса умножить на что? На первую производную от скорости. Или сумма проекции всех сил на ось x равна масса умножить на что? dvx делить на ДТ. Отсюда разделяя переменные, поскольку, напомню, силы у нас постоянные, значит и проекции сил на любую ось тоже постоянные величины. Что мы делаем? Переносим Сумма fx умножить на dt. Более того, я бы предложил даже еще разделить на массу вот этот множитель. И, соответственно, писать... Давайте вот так вот сделаем. Сумма fx делить на массу умножить на дифференциал от времени равно дифференциалу от скорости. И вот нам, пожалуйста, готово уравнение с разделенными переменными для интегрирования. То есть мы его теперь можем проинтегрировать по нашим данным. значит, От какой-то начальной то есть начального времени t 0 до какого-то конечного времени t 1 Соответственно, здесь тоже будет v 0 и v 1 то есть начальные условия нам понадобятся. Либо неопределенный интеграл, если мы выбрали, то что бы мы получили? Повторяю, мы рассматриваем массу тоже постоянной тело. То есть, вот этот множитель можем вынести за знак интегрирования. Сумма проекции всех сил на оси X делить на массу. Значит, что будет? Интеграл dt равняется интеграл d x Отсюда, интегрируя, Поскольку интеграл от дифференциала переменной равен самой переменной, что мы получим? Сумма fx делить на mt равняется vx в момент этот t плюс какая-то постоянная интегрирование. Ну, постоянное интегрирование, естественно, определяется вот этими начальными данными. Таким образом, мы определяем, интегрируя уравнение, вот это уравнение, Движение в проекции на X Первый раз мы получаем уравнение скорости. Вот это уравнение скорости. Мы получаем, что Vx от T равен чему? Сумма всех сил проекции всех сил на X деленная на массу m умножить на время плюс некое постоянное интегрирование. Ну, строго говоря это первое постоянное интегрирование, потому что нам еще понадобится второй раз проинтегрировать это уравнение Повторю, нашу цель из этого уравнения, вот из этого уравнения определить вот из этого уравнения определить зависимость координаты x. Что мы делаем для этого? Мы второй раз используем определение скорости, напоминаю, вот оно. Вот оно, определение скорости. То есть скорость это первая производная от координаты. И что мы пишем? Вместо скорости пишем ее определение. Значит, первая производная от координаты dx по dt равняется и, значит, здесь пишем сумма fx на m умножить на t плюс первая постоянная. От первого интегрирования, от первого интегрирования. Здесь тот же самый прием применяем. Опять-таки, переменные делятся, вот дифференциал по времени, вот время у нас переносим сюда, dx оставляем слева в данном случае, dx равняется, значит, вот эта скобочка у нас сумма f(x) на m плюс c1 умножить на dt и опять что делаем, интегрируем это уравнение, интеграл от дифференциала переменной равен самой переменной Здесь появится уже что? Постоянное интегрирование. Мы ее здесь в конце прибавим. Плюс c2. Вместе с этой переменной интегрирования ее сложим. Постоянное интегрирование. То есть извиняюсь. Здесь значит что интеграла от суммы равен сумме от интеграла. Значит мы получаем что? Вот такую величину. t dt. это первый интеграл. Плюс второй интеграл c1 dt. Ну и вот, пожалуйста, готовое решение. Вынося постоянный за знак интегрирования, что мы получаем: x равняется сумма f(x) на m интеграл t dt плюс c1 интеграл дt плюс c2. Или, вспоминая табличные интегралы, что мы получаем: что функция x от t каким образом зависит координата от времени вот этот дробь умножить на t квадрат пополам плюс c1 умножить на t плюс c2 в эту постоянную c2 мы вот все эти постоянное интегрирования скопировали вот пожалуйста наше решение таким образом интегрируя уравнение движения в том случае когда силы постоянны в данном случае даже можно сказать, когда проекции сил на оси постоянно. Мы получаем уравнение скорости. Вот это. Раз. Извините. Мы получаем вот это уравнение скорости. Давайте обозначим его один. И мы получаем вот это уравнение движения. Давайте обозначим его 2. Вот такова вкратце наша Теория, которая необходима для решения этой задачи.